Наш эксперт сегодня и на следующем вебинаре – это Алекс Энтин, это человек, который занимается межличностными проблемами, занимается вопросами э, межличностных отношений. А Алекс э, – консультант, психолог, он из Нью-Йорка. И сегодняшний наш вебинар называется «Жизнь в карантине. Одиннадцатая казнь египетская или очередное испытание на стойкость». У нас сегодня присутствуют здесь представители различных регионов, различных стран, в которых ситуация чем-то отличается, но в принципе мы все находимся приблизительно в одной и той же ситуации, волнения, тревоги, непривычной изоляции. У нас здесь представители Беларуси, России, Украины, Молдовы, Израиля. И э, я очень попрошу вас в течение нашего вебинара, а он будет приблизительно час, может быть, чуть-чуть больше, э, задавать вопросы, потому что мы с Алексом очень хотим, чтобы сегодня у нас был не монолог и не диалог, чтобы у нас был э, такой вот интересный дискусс, чтобы мы могли а, обсудить вопросы. У меня есть часть вопросов, которые предварительно мне присылали участники нашего вебинара, но у нас здесь есть чат, где вы можете тоже писать эти вопросы, и а, я буду их освещать, я буду а, задавать эти вопросы Алексу, у вас у всех во время э, первой части нашего вебинара будет выключен звук, но при желании, если вы захотите дать какой-то комментарий, задать вопрос, поднимайте руку, Катя включит вам микрофон, или вы сами тогда сможете нажать и задать этот вопрос, либо пишите, и я этот вопрос озвучу. Алекс, вам слово, мы вебинары разделили на две части. Вот первая наша часть посвящена взаимоотношению родителей и детей, причем родителей разного возраста и детей разного возраста. Давайте об этом поговорим сегодня. Окей. Okay. <laughs> Шалом and, и добрый вечер. У вас вечер, у меня такой как раз полдень, ну, что могу вам сказать, мои дорогие, уцелевшие, самые стойкие родители-соплеменники. Я помню, есть такое выражение, не каждая птица долетит до середины Днепра. А вот долететь до понедельника 30 марта в 7 вечера в карантине, это вообще самые-самые. То есть, ну, я понимаю, что вы самые-самые. Пускай вас не смущает мой задний фон, я не в космосе, я в Нью-Йорке. Хотя какие-то моменты я бы хотел, наверное, ощутить в космосе, как, наверное, в одном из самых безопасных мест на сегодняшний день, но пока сегодня. Слушайте, я могу представить, как сильно вас все это замучило, что происходит в последнее время. Я понимаю, что у каждого по-разному, тем не менее. Давайте сделаем это проще. Смотрите, у меня... Нет проблем с этим. Я не знаю, как у ведущих. Вы можете взять в данный момент или вам принесут, там возьмите вино, другой любой понравившийся вам напиток, что сохранился еще дома в карантине. Оденьтесь так, чтобы было вам удобно, непринужденно, Соберите все чувства, оставшиеся у вас вечером понедельник. Очень-очень важно не забыть здравый смысл и чувство юмора. Это обязательное условие для сегодняшнего вебинара. И как бы садитесь обратно к нашему онлайн-столу. Мы можем начать, если хотите, с тоста Лихаем. «Лехаем» — это «За жизнь». Мне кажется, это один из самых подходящих тостов в эти дни. Сделаем наше общение О, неформальным, да. Дыхаем, лихаем. Да, да, да, да, однозначно, однозначно неформально. У меня такая странная чашка, я буду свой напиток чайный оттуда брать. Я могу себе представить только, сколько вы уже наслушались советов от моих коллег и других экспертов на онлайн, по телевизору и вокруг, я даже себе боюсь представить. Вы мои соплеменники, я хочу быть с вами достаточно откровенным. Вы думаете, как соплеменника, как родители и так далее, и тому подобное. Вы думаете, что если я на психологическом поле работаю много лет, то я точно знаю, что делать в этой обстановке. У меня есть явно волшебные формулы, что решат сегодняшние насущные проблемы. Я вам скажу честно, нет. Нет, я очень сомневаюсь, что у кого-то они вообще есть, хотя очень хотелось бы. Но, с другой стороны, на самом деле, уникальность нашей группы, именно интерактивной группы, а не просто YouTube-канал, где можно послушать что-то, это одно из лучших противотревожных средств. Мы понимаем, что такие, как мы, не одни, мы это четко сейчас видим и слышим, у нас похожие проблемы. наверное В первый раз за последние много лет, когда, находясь на разных континентах, у нас очень-очень похожие проблемы. И то, что получается у меня, у других, может пригодиться всем нам, включая, игру еще раз, каждого из нас. Маленькое замечание, я не врач-вирусолог, я не экономист, и не проповедник, и не прорицатель. Я вам не смогу сказать, что будет завтра, послезавтра и даже через час. Но мы поговорим то, что уже есть и было. Смотрите, у меня получается, я до сих пор работаю, называется так, телетерапия, то есть я я психотерапевт и провожу, нас Министерство здравоохранения перевело на психотерапию по телефону, потому что вы понимаете, почему. И я делаю это, то есть у меня где-то в среднем в неделю плюс-минус до 45 человек, и я наблюдаю, многие из них родители, и я наблюдаю, как сейчас все мы решаем свои проблемы. Я вижу также сотни обсуждений одной и той же темы или одних тех же тем. И я бы хотел просто высказаться с психологической точки зрения и ответить на некоторые вопросы, которые могут появиться у родителей. И я даже собрал, немножко тоже сделал вопросы, которые обсудите. И вполне возможно, многие из них ответят вам на ваши, то есть они будут похожи на ваши вопросы. Давайте я сейчас сделаю, перейду на свою... Презентация. Презентация, да, да. Mm -hmm. да, всем видно. Вы можете поднять все пальцы, что все окей. Если всем нормально видно, да, будем надеяться. Значит, смотрите. я в, Если вы можете открыть чат, там есть такая секция чат, там у вас будет линк. А, в какой-то момент мы посмотрим а, линк этот, а, это маленькое видео, совсем маленькое. Это ссылочка, вот если вы откроете чат, да. вы сам, да. в самом да. верхней части этого чата увидите такую ссылочку, да. Вы скажете, uh -huh. когда, да, мы не сейчас это смотрим. А, вы знаете что, а, давайте прямо сейчас посмотрим. Его начнем, а, да? А, uh -huh. Опять же, давайте я, ой, давайте я попробую перейти... Сейчас, секундочку, на эту ссылку. Если у вас будет что-то тормозить или плохо идти, то вы а, просто а, включите свою ссылку. Я сейчас покажу для всех. Так. А, Все нормально видно? Видно, запускаете, да? Да. Сейчас, секундочку. Так, готовы? Можно? Привет, Люда. А я, ты знаешь, так наполняю сейчас. Это время только для меня. Чем занимаешься? Я пошла с вами в этот курс астрологии. Кстати, ты знала, что знаки стяга – это 12 равнеразмерных секторов. А я пошла обучить улайн первый класс. Ты знала, что в одном дециметре 100 сантиметров. Невероятно. Я медитирую и, кажется, нашла себя человек. Это за А я, кажется, нашла кусок полистелина в левчике. Как он туда попал? Вот это действительно загадка. А еще бомба. тантрический секс. Это когда два часа, возможно, попробовали, сидишь, значит, смотришь друг на друга, трогаешь, но не приступаешь к слиянию. О, как я это люблю. А я приберусь, кто-нибудь будет меня трогать вечером со слиянием своим. Стою в планке, чтобы подтянуть труднодоступные мышцы. Каждый день добавляю по 30 секунд. А мы играем в лошадку. Работают все крупные мышцы. И буху! Ладно, рада, что у тебя все хорошо. Я бегу на онлайн руку по адаптству. У меня сейчас тоже. ты на а, окей. Не актуально. <laughs> у всех получилось послушать. А, хорошо. Скажите, у меня такой вопрос. А у вас а, какие чувства возникли у героини слева, которая, которая без детей? Если вы можете написать. А... Напишите, пожалуйста, в чате. Какие чувства у вас вызвала героиня, которая была на экране слева? Юля пишет, что она почти не слышала, но догадывалась. Догадывалась в разнице между этими двумя героинями и их положением. Да? Я, я ä, <coughs> от некоторых людей я слышал, что они просто хотели, у них был какой-то момент желания, а, было даже а, что-то нехорошее сказать героине слева потому что это, понимаю, вот, в принципе, два человека, которые не очень, были совершенно разных полушарий. Она пишет, что она вызывает восхищение, а -а -а. вот Анастасия ей по-доброму завидует, вот <г genuinely> Лена пишет, что им нее это позитив, а Ира Слянкин написала, что чувство радости за эту героиню. Да-да-да. <г Maintenant> <г IL> а, где, похоже, там не было детей рядом у этой героини. А, давайте посмотрим, а, как бы, что на самом деле происходит. Смотрите, uh, все, наверное, знакомы или почти все с пирамидой Маслоу, uh, был такой известный психолог, uh, я могу предположить, uh, я могу предположить, что uh, большая часть из нас, ну, скажем так, в последние, я надеюсь, в последние, там, неважно, 10 лет, 5 лет, uh, все-таки были, uh, имели дело с последними а, четырьмя уровнями. Это где потребность, а, ну, быть даже с пятью, да, там, а, потребность принадлежности и любви, потребность уважения, а, потребности познавательные, эстетические и потребность самовыщая самоактуализации. А, что случилось в последнее время, во время карантина и во время вируса? что добавились у очень многих те вещи, которые раньше уже, то есть которые они уже решили достаточно давно, это потребность в безопасности, то есть чувствовать себя защищенным, избав, избавиться от большинства страха и неудач, и физиологические органические потребности, то есть обеспечение себя как минимум пищей и безопасностью с точки зрения как бы, физической безопасности. А что получилось в данный момент, что у нас, то что я написал вот слева, все смешалось в доме Облонских. Получилось, что мы на сегодняшний день имеем дело со всеми этими уровнями на данный момент. Что это значит? Вся фишка в пирамиде в том, что пока вы не решите как минимум первые две первые два уровня, вы не можете решать остальные, у вас просто нету ресурсов, и нету сил, и нет возможности, потому что это базовые уровни. Кто-то может сказать, какая проблема, давайте решать только базовые уровни, а все остальные оставим в покое. Но вот в этом-то и фишка. Смотрите, что получается. Вы видите вот то, что сейчас было на маленьком видео, интернет, медиа да, вокруг все время жмет ты не должен останавливаться, ты должен совершенствоваться, бери бесплатные курсы. Столько, столько бесплатных курсов появилось, у меня, у меня аж 300 прям от э, желания. А, я не знаю, как у вас, у меня стало времени еще меньше. Я, я стал успевать меньше, как ни странно, на карантине. А, да, мало того, что не забывай как бы, совершенствовать себя, не забывай также совершенствовать своих детей. И не только школьной программой. Да? То есть там еще помимо школьной программы еще столько прекрасных возможностей открылась благодаря карантину. Правильно? Вот. И получается, понимаете, побочный эффект таков, что все уровни смешались, это конфузит, утомляет и ведет к достаточно сильной тревоге. Чтобы было понятно, одна из причин, может быть, одна из основных причин нашей тревоги. А Еще вторая проблема, если это было бы всего там, допустим, на считанные дни, или мы знали бы заранее, что это там 7-10, ну максимум две недели. Можно было бы напрячься и заняться всеми уровнями одновременно, у нас были бы, может быть, у многих из нас ресурсы, но, похоже, я опять же, я не провидис, я не могу вам сказать, но в данный момент, по крайней мере, в Нью-Йорке, я боюсь, что не только в Нью-Йорке, а скорее всего, это минимум до конца апреля. Uh, я боюсь, что в других местах будет тоже самое, и надеюсь, что нет, но, uh, скорее всего, да. Поэтому на продолженное время нужен совершенно другой план. Uh, так, давайте uh, пойдем дальше. Теперь я подобрал... Сразу мы приступаем uh, к делу. Я подобрал самые такие задаваемые вопросы, <laughs> или как не убить своих детей во время карантина. Uh, вы видите на картинке, да... Uh, что делать, пока мама работает на карантине, что происходит с ее тремя детьми. И а, то, что написано красным, я вам потом переведу. А, один из вопросов, то, что вот часто встречается на сегодняшний день, то, что я замечаю, это а, школа, включая себя, а, я в этой, на этой же сковородке, что ли, а, мы все, а, школа посылает огромное количество заданий домой для моего ребенка или детей. кому кого один, у кого больше. Как с этим справиться? То есть, просто а, огромное. А, смотрите, на самом деле, а, справиться, слово справиться, оно не совсем понятно, что справиться на сколько, на какой процент. Вот реально полностью справиться с этим. Я боюсь, что на сегодняшний день, может быть, и не стоит этого делать, а, даже пытаться справиться совсем. А, в Нью-Йорке это относительно недавно началось, и я заметил, что вначале а, учителя, система освещение совершенно не была готова к этому и невозможно было быть к этому готовым, я не ожидал и а, учительница вот я имею дело с тремя школами одновременно, так получилось у детей а, особенно у младших а, учениц в младшей школе а, не знаю как сказать правильно elementary school пятого. Началь, начальная школа начальная, да? вот, точно, начальная школа да, а, Просто я, я уверен, что, что а, я уверен, что она сама была в шоке. И а, были считанные часы, чтобы набрать просто максимум заданий, сколько это возможно. Смотрите, это на самом деле у нас сейчас не соревнование, кто лучше справится с этим. Школа делает, опять же, нью-йоркская а, нью действительность, а, это сделать, максимально много отправить, чтобы не было жалоб, что детям мало задают и так далее. Плюс я заметил, что многие родители сразу же автоматически посчитали, что это домашнее обучение. На самом деле, homeschooling, наверное, да, домашнее обучение, а на самом деле, ну не совсем так. Домашнее обучение, это обычно это выбор родителей, желательно ребенка совместные, и вы к этому готовитесь, у вас есть конкретная программа и так далее, и тому подобное. То есть это ваш свободный выбор. То, что сейчас происходит, это, это исключение, это как emergency situation, да, то есть это как э, исключение из правил, да, то военное время. Э, поэтому э, поэтому это не домашнее обучение, это, скорее всего, э, дистанционное обучение, которое вы не выбирали. Поэтому э, в реальности ни мы, ни школьное, я обобщаю, конечно, ни школьное а, образование в общем, ни министерство образования, мне кажется, практически не в одной понятия не имеет, как лучше это сделать, и все делается бегом-бегом. В психологии есть такая, такой а, диагноз, я занимаюсь диагностикой очень много, и а, есть такой, называется adjustment disorder. Adjustment – это не нужна помощь, может быть, ваша, это когда какие-то изменения происходят в жизни, неожиданные, у человека берет время, чтобы к этому привыкнуть. Адаптация. Да, да да, да, да. То есть это а, нарушение адаптации. То есть это на, а, адаптация, которая берет время. Допустим, этот диагноз можно ставить а, по американскому психиатрическому отправщику на 6 месяцев. Да? У нас еще не прошло 6 месяцев. Мы все в этом периоде, все. И государство, и государственные заведения И мы тоже, разумеется, не исключение. Поэтому сейчас пока... То есть это какая-то отложенная реакция, да, которая сейчас еще не в полной мере проявляется? Это не только отложенная реакция. Нет, не совсем. Мы, это не совсем посттравматическое расстройство. а Это, я говорю про привыкание, то есть это процесс. Он идет сначала лихорадочно, в разные стороны метания, потому что непонятно что и как. Потом постепенно с опытом это ну, как сказать, станет более, более понятно, более как бы, какой-то порядок будет сделан. Алис, вот вы задавали вопрос, я хочу, если можно, вот озвучить, да, то, что написали в чате. Вот э, девочки из разных регионов но пишут одно и то же. Мне даже ночью снится готовка на кухне, э, с карантина времени стало меньше. Э, я пытаюсь с семьей посмотреть хотя бы один фильм, но без успеха, так как работы стало больше. И вот э, только одна позитивная новость, что сейчас каникулы в школе, и поэтому уроков меньше. Но это каникулы, не непродолжительный процесс. Вы знаете, Мария, я предлагаю так, это, этого я коснусь немножко дальше, чтобы мы сейчас не… Ä, пускай, как бы, давайте я пройду то, что у меня есть, потому что uh -huh. я буду разговаривать. То, о чем я не скажу, вы потом просто меня спросите в конце. Хорошо, договорились. Вот, давайте, да, следующий вопрос, мы потом дальше перейдем к тому, что можно сделать с этим. Школа с другой стороны, заваливают меня также текстовыми сообщениями, просто куча… Со ссылками, рекомендациями, как заниматься с детьми. То есть, это для родителей. Как с этим бороться? Ребят, слушайте, я понимаю, я не знаю, я понимаю, что не у всех то же самое, но, допустим, у меня остается работа, как full-time, да? Никто из меня не снимал рабочих обязанностей, а это как бы практически целый день. И заниматься, допустим, родителем, родителю или родителем, Заниматься десметом получается как практически вторая смена. Опять же, я повторюсь, вы помните, почему школа все это делает? Потому что также даже подсознательно и сознательно обезопасить себя, чтобы их не обвиняли, что они ничего не предлагают, допустим. Да? Ребят, и с точки зрения закона, и с точки зрения логической, на сегодняшний день будем считать это типа военных событий. Да, у нас война... С вирусом. А, на самом деле, это ваше решение использовать эти линки, не использовать. Открывать все и полностью погружаться в это, если у вас есть время и возможности, это здорово. Но я боюсь, что у многих, как вот вы сейчас спросили вопрос, нет на это времени. Вы испытываете в данный момент стресс, а, привыкание, да? adjustment disorder почти у всех у нас. А, даже если вы не откроете а, какие-то дни вообще этих линков, я предполагаю, что ничего плохого, вполне возможно, не случится. Дальше идем. Третье. Дети моих друзей сегодня на удаленном учатся не меньше 4-5 часов в день, а мои дети еле-еле полтора часа набирают. Они же могут пропустить много материала и наверняка отстанут академически. На самом деле этот вопрос я встречал не только во время карантина, но и до этого когда мы видим, опять же, особенно там в с, с, с social media, там, в Фейсбуке, в Инстаграме, как дети там, знакомых, просто такое ощущение, что они учатся постоянно, без перерыва, а мои, как бы, занимаются фиг знает чем. Я вам скажу, смотрите, на самом деле это не совсем так или совсем не так. Во-первых, в школе, если вот в самой школе, в самом классе, по крайней мере, я говорю, по нью-йоркскому опыту, я не знаю, как у вас, каждый ребенок более-менее в своем ритме учится. То есть невозможно всех под одну гребенку пустить. Даже внутри каждого класса учитель старается, по крайней мере, детям дать немножко разный разные уровень знаний. Это варьируется, потому что у детей разная скорость, и они даже могут задания получать некоторые разные когда мы говорим по удаленке работать, и особенно сейчас, когда у преподавателя, который посылает эти задания, нет времени на то, чтобы индивидуально подходить к каждому ребенку, на самом деле, я думаю, что это ложится на вас, чтобы вы реально соизмерили, соизмерили ваши возможности. И по поводу того, что ребенок отстанет академический и пропустит а, много материала, я вам скажу, что с точки зрения даже научно это не совсем так. Особенно у младших классов, особенно, но не только у младших, а, есть такой концепт а, повторения. Они очень много повторяют, потому что на самом деле это нереально один раз дать им просто какое-то задание, и потом не повторяя все, дети как бы самые автоматически закрепились. Но не надо было бы на самом деле школа, если бы все так хорошо работало. Я думаю, что так или иначе они не раз еще вернутся к этому материалу, и я не думаю, что они сильно станут академически. В любом случае, сейчас чрезвычайное положение, поэтому вам в первую очередь, вы помните про два первых уровня пирамиды, вам нужно заниматься в первую очередь поддерживать баланс в этих двух пирамидах. Потому что если там баланса не будет, дальше вы не можете пройти, просто вас не хватит ресурсы у вас лично. Лимитированы. Не забывайте про это. А, давайте попробуем четвертый вопрос. У меня практически не остается времени, чтобы заниматься моими детьми. Они в основном играют в настольные игры онлайн, а, бесится во дворе, на улице, дерутся дома с братьями, сестрами. Очень часто это вижу. А, я так понимаю, что у многих из вас вполне возможно похожая ситуация. А, я вам скажу, да, и из своего опыта, и из опыта а, научного, я буду опираться все-таки не только на британских ученых, а вообще на мировой опыт, а, игры на самом деле для детей, игры, особенно те, которые не контролируются взрослыми, я могу сказать, одни из самых важных в их психологическом и физическом и умственном созревании. То, что они играют в настольные или онлайн игры, это вообще это какая-то э, камень преткновения для многих родителей, что если они играют в онлайн игры, особенно сейчас, то они, э, мне спрашивают, они испортят свое здоровье, свое зрение и так далее и тому подобное. Во-первых, еще недостаточно у нас доказательств даже на сегодняшний день, что это однозначно портит зрение и здоровье. А, опять же, все в пределах разумного. Я понимаю, что если ребенок 20 часов... В сутки будет долго сидеть за компьютером, то понятно, что это испортит здоровье. Но мы говорим, что если они играют в онлайн-игры с другими детьми, и даже если они дерутся с братьями и сестрами, вы не представляете, какое важное обучение там идет. И очень часто я бы вам советовал даже туда не вмешиваться, потому что тогда идет настоящая учеба. Вмешиваться, я предполагаю, можно только в двух случаях. Если там есть угроза для жизни реальная угроза для жизни, а сейчас в карантине это может быть даже, если они, допустим, захотят играть с другими детьми, не с, со своими братьями и сестрами. Это на самом деле может быть угрозы, тогда вы должны вмешаться. Или они что-то делают такое, что может там, я не знаю, там, с огнем или что-то, что может быть опасно. Все остальное я бы это отпустил, и они не теряют время. Я даже могу вам сказать, могут даже они приобретают больше, чем когда они в школе. Идем дальше. Мои, собственно, опыта, мои три ребенка ходят в начальную, среднюю, старшую школу. Как я могу держать под контролем 2 три совершенно разные школьные программы одновременно? Знаете, немножко подумал, я думаю, что просто нереально. Это просто нереально. Знаете, что максимум, что вы можете делать, это, ну, если мы говорим про по детей, которые в средней и в high school, в старшей, да, как сказать правильно, в старшей школе, то опять же, дать им возможность самим это делать, насколько они могут. Я думал, он другой, да. Леночка, пожалуйста, звук выключи, Лена Красильщик. Ой, извините. я могу быть и другой. Я имею опять же, да, то есть если средняя старшая школа вполне возможно а, отпустить как можно больше дать им контроль в свои руки, чтобы они что-то делали, насколько это возможно, опять же, да. а С более младшими, опять же, а, вы делаете то, что желательно делать то, что и вам и им интересно. Это очень важный аспект. А, выбрать, может быть, какие-то задания, которые вам тоже интересно и вместе сделать. Там, я не знаю, кому-то интересно там, почитать, что-то сочинить спеть, я не знаю, там, вместе там испечь халу или что-то такое, другое. Ребята, это все обучение, это очень важное обучение. А, так что не думайте, что школа это единственная, которая обучает ваших детей. И а, еще вопрос. А каких минимальных академических задач я должен достичь с моим ребенком, или детьми? То есть, где тот а, минимум, да? А, опять же, ребят, а, это получается решать вам. Я скажу, почему, потому что ни один учитель не знает вашу ситуацию дома, ни один учитель не знает, как вы решаете первые, две, первые два уровня пирамиды Маслоу, и поэтому вам решать, насколько, какой минимум вы можете достичь с ребенком и детьми. Любой минимум будет нормальный до тех пор, пока вы можете поддерживать первые два уровня пирамиды масло. Еще раз повторяю, и буду повторять много раз, мы в чрезвычайном положении, поэтому все, все как в военное время идет. И последний вопрос. Какой один из лучших там, подходов, чтобы достичь академический прогресс? Вы знаете, что я вам скажу, что, допустим, из то, что я пытаюсь сделать, может быть, и у вас это получится. Очень многие люди, ну и почти все, да, да включая включая старшеклассников и тех, кто ходит в колледж, в институты, очень эти все ребята тоже также дома. Вполне возможно, что вы можете сейчас сделать, если есть такая возможность. Может быть, даже тот бюджет, который вы раньше тратили на кружки, которые были вне, куда дети ходили, могут сейчас набрать одного, двух, трех, то сколько можете позволить тьютеров, я не знаю, правильно я говорю, tutor? Репетитор. У нас это репетитор, а, репетитор. Да? да, репетитор, да. Среди этих студентов колледжа, института и даже старшеклассников, чтобы помогли с вашими детьми не только даже академически, но и даже просто поиграть да, в какую-то онлайн игру, или просто поболтать а, по skype и так далее. На самом деле с, а, онлайн же вы можете выйти просто на весь мир. Да, и если вы можете им во ресурсы даже немножко оплачивать, я думаю, что есть шансы найти а, таких ребят. Это был бы очень интересный а, эксперимент вообще. И, как вы понимаете, сегодня как бы это уже официально, да, что дети должны сидеть у компьютеров и общаться. А, часть даже преподавателей ведут а, вживую а, уроки, поэтому как бы, а, допустим, дети, я знаю, очень многие дети у нас, они отмечаются, когда они начинают обучение, и четко там, что они должны проводить у компьютера много больше времени, чем раньше. Поэтому э, не чувствуйте угрызения совести, что они много проводят времени у компьютера. Э, если у вас есть возможность, э, это называется делегировать ваши обязанности, то есть вовне, то есть э, раздать ваши обязанности как можно больше, вы сэкономите э, свои ресурсы. Ресурсы — это ваше главное сейчас... Э, богатство опять же да как я сказал что высшие верхние слои пирамиды никуда не делись попробуйте могут не поддаваться давлению некоторых родителей и там, всяких статей и так далее что нужно там подписать всех своих детей на всякие удаленные классы лекции играть с ними шахматы онлайн там рисовать готовить каждый день физкультуру и так далее и тому подобное то есть Типа, знаете, вот внутри может быть такой второй страх, как это так, что вы не можете стать идеальным карантинным родителем. Вот всем вокруг повезло, а вам, а вот у вас не получается. Ребят, мне кажется, вы ой, вы кажется вы делаете более чем достаточно, я уверен. И я не сомневаюсь, что вы любите своих детей и поддерживаете максимально в легкое время в это, но не забывайте про себя. Вы, вы же помните это. Такой стандартный, стандартный пример, да, когда говорят, там, когда вы летите на самолете, что-то происходит с кислородом, падают маски, да, все, ну, все знают, да, кому вы первое одеваете, вы делаете Сначала на себя, да. На себя. Вы сначала заботитесь о себе. Еще раз подчеркиваю, я не с точки зрения приказа, вам достаточно приказов от правительства домашних, а мне кажется, это очень важно, позаботиться о себе, чтобы сохранить психическое и физическое здоровье. Представьте себе, если вы выпадаете из этого, да, я даже не говорю про забол заболеть там, ведь можно заболеть не только от вируса, вы же понимаете. И помните, что в зоне контроля сейчас только вы, на самом деле вы контролируете, а не учителя, и не школы, и не государство. Давайте пойдем дальше, что мы успели. Мне сейчас ситуация иногда напоминает такую со сказки выражение пойди туда не знаю куда найди то не знаю что да и вот вы видите даже стивен кинг а, выключает новости потому что вот периодически такой ужас происходит а, вокруг а, все-таки а, у меня ощущение а, то что я вижу вокруг одна из основных опасностей большинству из нас угрожает не снаружи да не от вируса а внутри в нашем там где мы живем и вы прекрасно понимаете а, что никто а, не был готов, да, к этому типу, к этой изоляции, самоизоляции, к до, типу домашнего ареста, да? На самом деле, огромное количество семей, они не приспособлены 2-4 часа в сутки быть вместе. А, и, опять же, это не потому, что это плохие семьи, или потому, что у них все на самом деле было, слышу, там слышал, там гнилое, не было душевной близости, или, там накопились проблемы в отношениях, а, нет. Мы все, мы все очень разные, и кому-то из нас нужно ближе дистанции, кому-то дальше. Карантин взял и насильно нас заставил эту а, дистанцию очень сильно сократить. А, мало того, что сократить, да еще удерживать а, столько дней, и еще непонятно, как долго. А, и понятно, что а, вызываются побочные эффекты, что мы можем видеть в наших семьях всякие психологические расстройства и вплоть до семейного насилия. Я вижу всплеск, я уже это вижу даже среди клиентов, всплески семейного насилия. Я сейчас не хочу уходить в эту, в эту сторону, но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Очень хорошо, к сожалению. И то, что мы говорили, да, что к обучению вот такому дистанционному в школах, Разумеется, тоже, да, у нас не было времени подготовиться. И не забывайте, да, что не мы, а, не учителя и многие вокруг это не IT. Я не знаю, как IT, правильно сказать, IT-шники, да, которые профессиональные, которые знают быстро, как подключаться. Компьютерная сфера, да. Да, Сфера да, компьютерных технологий. Конечно, да. Мы, мы, большинство из нас, мы же не с этой области, и поэтому нам, на самом деле, и учителям, и нам очень тяжело войти сразу вот в такую технологическую сферу. Я понимаю, что, хоть вам и дали миллион уже советов, я могу с этой ситуацией вот такой, да, я столкнулся почти впервые, да, у меня было 7 лет назад чуть-чуть похожая ситуация, когда был здесь ураган Сэнди, мы вот слышали на этом берегу, и я был три недели в эвакуации недели, да, часть из них не было школы, там был очень большой бардак и так далее, это было очень сложно, Нью-Йорк был просто изолью, не было ни, ни воды, ни света, ни газа, то есть было очень жестко, но и тем не менее это не было так долго, то есть через три недели там, оно постепенно восстановили в течение трех недель и не было вот такого, как сейчас, не было такой изоляции, как сейчас. Я могу вам сказать несколько вариантов психологических, как, может быть, вам помогут выдержать, пройти эту ситуацию с наименьшими потерями. Без потерь, я не думаю, что это возможно, но хотя бы минимизировать, минимизировать проблемы. Первое, что я могу сказать, первое, это режим плюс время для себя. Наверное, сразу же слышишь, такой режим. Я вам хочу сказать, почему чтобы поним... Не очень важно, мне кажется, да, чтобы люди понимали, почему они это делают, а не потому, что все говорят, что надо режим. А, режим вплоть до того, чтобы а, это было расписано до часа. Я предполагаю, что лучше это сделать. Вначале вы садитесь всех взрослых, которые есть в данной семье, или это один, или это больше, если там есть бабушки дедушки с ними тоже, и реально расписать его вплоть там, каждые полчаса. А, Потому что, смотрите, какие-то спонтанные вещи, и творческие, все это хорошо, но когда это идет долгое время, это вас может утащить в какую-то дезориентацию, потерю и, опять же, повышение тревоги. Режим – это будет какое-то ощущение контроля и предсказуемости. Я говорю про режим не на месяц вперед, а на ближайшие хотя бы дни. Самое интересное, я вам еще хочу сказать, знаете, наверное, знакомы с таким ощущением, что такое потеря контроля, очень такой прекрасный пример, когда вы, многие люди, я заметил, многие мои клиенты боятся летать на самолете, в то же самое время они не боятся вести машину, хотя, хотя статистически количество аварий и шансов быть пострадавшим во время езды у тех, кто за рулем машины, не просто немножко больше, а просто в десятки, если не в сотни раз больше. На самом деле, одна из причин, я не говорю про все, но одна из причин, это то, что когда вы ведете машину, вы чувствуете, что контроль а, в ваших руках. Опять же, вы понимаете, что это только чувство, в реальности далеко не так, потому что есть еще куча машин, которые едут. Это то же самое относится к тому, что вы хотите или не входить на улицу, да? Вы можете контролировать себя, но если вы сталкиваетесь с другими людьми, которые не контролируют себя, которые не контролируют, что с ними происходит, то вы тоже подвергаетесь опасности. Это тоже из этой же серии. Когда же вы летите на самолете, вы а, не чувствуете, что вы контролируете. И у вас у очень многих возникает чувство тревоги. Поэтому режим, это, он может вам помочь а, с точки зрения а, вот такой какой-то стержень, да, что вы еще можете что-то контролировать. Сейчас это очень-очень важно. А, причем... Старайтесь придерживаться, особо это возможно. Мы все люди, я понимаю, что что-то не получится, что-то вы не придержитесь, какой-то час у вас выпало, и вы не смогли это сделать. Переходите сразу, то есть как наступает следующий пункт в этом расписании, постарайтесь включиться обратно. Это очень важно. Я не зря сделал там плюс, и время для себя очень часто, это одно из самых важных, я считаю, я только одну вещь напомню. До этого, когда вы сядете со всеми взрослыми расписать, я бы обязательно бы пригласил бы на каком-то этапе детей и сделал бы все вместе расписание. Очень важно, чтобы дети участвовали. Чтобы дети чувствовали себя частью всего этого процесса, а не то, что взрослые только и решают за них, что им делать. Это на самом деле тоже не пробуждает массу и агрессии, которые они выливают опять же, на вас и тревоги и так далее. Дети выражать могут тревогу по-другому, чем взрослые. Почему время для себя супер важно? Потому что часто оно, знаете, особо не учитывается. Причем именно для себя. Это не время, там, что вы должны провести со своим партнером, там, или с мамой, с папой, или там, пойти убрать квартиру. или все. Ну В принципе, вы сами решайте, а желательно время для себя. Если у вас есть какая-то комнатка, что-то, где-то, где вы можете вот запереться, и делать все, что вы хотите, вот реально все, хотите, примите душ, полежите в ванной, я не знаю, поплачьте, помолитесь, это, это не имеет значения, это должно быть ваше личное время. Выделите его четко, у кого-то 30 минут, у кого-то час, у кого-то больше, у кого-то несколько раз в день. Если вы это не внесете в расписание, его у вас не будет, оно просто исчезнет, вы его не заметите, домашний каким-то образом его утилизирует вместо вас. Очень-очень важно для себя. Следующее. Держать дистанцию. Я не имею в виду держать дистанцию, как у нас здесь, 6 фитов, чтобы не заразиться. Но это может тоже нужно. Дома это очень сложно сделать. Я имею в виду, попробуйте, может быть, сохранить ту дистанцию, которая была до карантина, хотя бы в чем-то. Допустим, если вы... Ну вот вы приходили домой да, с работы, или дети возвращаются из школы в итоге вы могли проводить с детьми или там с вашими партнерами, ну, я не знаю, там 2-3 часа а, от силы в будний день, и там с партнером встретиться только уже в постели, это не всегда. То не надо сейчас это врезко все, вот, а, может быть, менять. наверстывать. да, о, сейчас у нас все вместе, давайте все вместе. Попробуйте это очень-очень медленно. Чем меньше шаги вы делаете, тем дальше вы пройдете и дольше выдержите. Я приведу пример, то, что мне кажется, то, что сегодня очень важно понять. Я помню, в школе, когда была физкультура, нам дали, что нам было сдать, на пробежать две дистанции. В один день нам было пробежать 100-метровку, я помню, а в другой 5 километров. Я пробежал 100-метровку, ну так, ниже средненького, но пробежал, выложился весь, все сделал без проблем. Uh, и 5 километров, когда я выбрал ту же, uh, ту же стратегию, uh, выложиться максимально, я вам скажу, я даже еще не прошло двух километров, как я сдал, я просто не выдержал и свалил, потому что я все ресурсы бросил на первые uh, в начале дистанции, и я не рассчитал свои силы, вам нужно рассчитать свои силы еще раз, поэтому uh, дистанция... Время для себя и дистанция, да, то есть не наверстывать то, что не было раньше, а постепенно-постепенно а, отпускать. А, также и для детей очень-очень важно, чтобы и у них было время для себя. Я понимаю, что не у всех есть такая возможность, что у каждого там отдельная комната и так далее. А, выделить им угол в какой-то комнате, где в конкретное время, не знаю, там 4 до 5 вечера, этот ребенок может делать все, что он хочет. Но реально, опять же, не, не какие-то опасные вещи, но и вы не мешаете, вы даете возможность, это на самом деле возможность прийти в себя, и вам, и ребенку. Не забывайте, что дети не меньше а, нуждаются в этом. <coughs> а, третье. Реалистический подход. Что это значит? А, вот то, что я говорил до этого, пожалуйста, попробуйте себя вовремя остановить и не, и не перестать требовать от себя то, что нереально выполнить. А, не пытаться быть человеком, который... Вот реально все успеет все эти пять уровней а, и причем на, на отлично, да, а, которые вы знаете мне я где-то видел а, на онлайн вот у вот, типа вот этой а, девушки, которую я показывал а, этот ролик, что а, знаете такие вот супер людей, которые вот человек там с утра встает занимается зарядкой со всей семьей а, и сам потом быстренько разворачивает домашнее обучение а, для себе, для детей, потом а, параллельно начинает сразу же эффективно работать, включается в свою работу, а, работает в целый день очень эффективно, причем при этом параллельно смотрит а, оперу там, из Metropolitan Opera, у нас есть такой а, театр оперы и балета, а, то есть сейчас же открылось масса вещей, бесплатно можно смотреть, и а, помимо этого еще третья вещь, там, параллельно смотрит вебинар там, по повышению профессиональные квалификации, что во время карантина можно нужно использовать себя очень там, плодотворно, все это понятно, а потом ближе к вечеру пишет прекрасные посты в Фейсбуке, там, не знаю, утешает всех, вот и при этом там успевает еще починить сломанную дверцу там, холодильника, которую дети снесли, которые бежали на перегонки, конечно, там за какой-то книжкой, чтобы обучаться чтобы наверстать более чем максимум в своей школе. Ребят, дай. И в конце ночи, там, взяв там 2-3 часа своего сна, еще этот человек там может писать какие-то там свои бизнес-планы, что он или она будет делать после окончания карантина, потому что бизнес будет в упадке, и этот человек как бы наоборот выйдет из этого победителем. Может быть, есть такие люди, я скажу честно, я практически таких не знаю, может быть, вы знаете таких, но я боюсь, что таких и одного процента не наберется. Но эти посты, к сожалению, могут делать нас немножко нервными и тревожными. Скорее всего, что вы увидите у себя и у других, которые этого не показывают на, в медиа своей, что вы будете, не, не будете знать, с чего начать первого. У вас возникает параллельно сразу 20 вещей. Дети начинают требовать и э, там, кричать, вести себя там, не очень. Все, все многие вещи. Параллельно, и вы надо еще плюс, чтобы все поели, там, и достать еду где-то, и сходить куда-то в магазин, рискуя э, своей жизнью. Знаете, есть такой сейчас анекдот. А, а, правда, что у вас ходит в магазин, тот, которого не жалко? И жесткий анекдот. Да, да. На самом деле, слушайте, я вам сказал, возьмите чувство юмора с собой, потому что юмор это – потрясающий, это потрясающий защитный механизм. Он, один из, он менее древний, чем отрицание, когда человек отрицает, о, нет, нет, со мной это не случится, это фигня, это все раздуто, это более древний подход в нашей эволюции человеческой. Юмор более свежий, то есть ему юмор наверное, всего лишь несколько тысяч лет, поэтому используйте это, это нормально. То есть, в любом случае, вы будете молодец в реалистическом подходе, если вы не сорветесь в реальную в панику, где вы будете очень малоэффективны. Помните, да, что сегодня адаптационный подход, и мы должны его выдержать. Эмоциональная колбаса, я назвал это. Как я уже сказал, да, вас, скорее всего, в этом адаптационном периоде будет швырять из, из одного конца в другой а, или вы чувствуете такой прилив силы утром там, или, я не знаю, днем когда вы, у вас куча вещей, вы запланировали все, а потом позже а, вы будете чувствовать а, такой упадок сил и разочарование и злобу, а, там или даже там блин, чтобы уже вирус уже, я, я бы уже заболел или заболела чтобы уже, или отдохнуть, или уже а, умереть, к черту а, уже надоело, как бы а, эта ситуация. Или там, знаете, у меня бывает утром просыпаюсь, и у меня такое ощущение бывает, что мне берет время понять, что я, на самом деле, что не, не приснилось, что я, реально есть какой-то карантин, мне надо опять начинать а, вот такой достаточно непривычный для меня а, день. А, совершенно нормально, если вам, у вас есть вот эти вот жуткие перемены, да, что вы стали хуже спать, да, там, хочется... Кричать хочется, там, я не знаю, там, побить подушку, все, дайте, это нормально, дайте себе это сделать, потому что вспышки бешенства сейчас это тоже нормально, ребят. Опять же, очень важно, чтобы эти вспышки были хоть немножко контролируемые, то есть в каком-то месте, да, допустим, там, это может быть где-то личное ваше место, где вы можете это выписать, а не на, со, со, со своими близкими. Мало того, опять же, могу сказать, что это... Это вторая вещь, которая сейчас может произойти. Небольшое посттравматическое расстройство у многих из нас может создаться, потому что оно продолжается достаточно долго. Этот страх, да, что мы можем умереть или заразить близких наших, это может поднять со дна какие-то симптомы, особенно соматические симптомы, которые или у нас уже были забиты и там, нормальной жизнью мы это держали внизу. Это соматика. Да, все знают, что такое соматические расстройства. Даже я себе какие-то пару дней ловил на том, что мне казалось, что мне поднялась температура, что-то, мне кажется, у меня проблемы с дыханием и так далее. Часто это будет соматика, и вам будет казаться, что вы точно заболеваете вирусом, и вам осталось совсем недолго. Опять же, попробуйте такое, сделать какие-то, типа, я не знаю, как правильно сказать, grounding techniques, постараться когнитивно или какими-то техниками успокоить себя, вполне возможно, это соматически, а не а, а, в реальности это происходит. А, то есть, опять же, будет накатывать. А, идеального родителя все равно у вас карантинного не получится, поэтому оставьте это в покое, не надо быть идеальным карантинным родителем. Пятое, лайфхак. Попробуйте сейчас не торопиться делать выводы вообще из того, что происходит. Там, бывает, там, кто-то увидит каких-то военных, там, о, все, началась военная ситуация, сейчас нас будут стрелять, там, когда мы выйдем из дома. Или в Нью-Йорке сейчас много достаточно военных, ну, это скорее всего не потому, чтобы э, людей э, стрелять или заталкивать их э, обратно, а для того, чтобы э, есть другие нужды, разворачивать там, госпиталя и так далее. То есть э, реально есть э, другие. Плюс внутри э, своей Своего дома вы можете вдруг начинать чувствовать, что мне кажется, что я никому не нужна не нужна, что а, там это иллюзия, что у нас была нормальная семья, на самом деле каждый за себя, им пофигу, там детям, а, партнеру пофигу, как я чувствую и так далее. То есть а, все это такое фигня, на самом деле, а, не по-настоящему у нас было. Или там, что у нас недостаточно еды, а, то, что сегодня я, или что мы можем обойтись, на самом деле, только там гречкой, картошкой и фрикадельками больше, на самом деле, нам ничего не нужно. Не нужно нам, нет, там, столько еды и так далее. Или там еще могут пойти дальше, там, я плохой родитель, потому что я не успеваю это все делать. Ребят, попробуйте не торопиться с выводами. Очень все динамично. Непонятно, как это все будет развиваться. Вы не представляете себе, что после окончания карантина вы можете подумать совершенно по-другому. Мы адаптируемся, мы меняемся, иначе бы мы не выжили, на самом деле. А давайте дождемся, пока это все закончится. Те, кто из нас дождутся, мы все проверим, так это или не так. И то, что сейчас, вам кажется, значение не имеет, там, что кроме гречки и колбасы, э, гречки, там и колбасы больше ничего не надо, я думаю, что после карантина э, это будет иметь значение. Надо, да? и на самом деле, что вполне возможно, семья ваша, да, любит вас, но сейчас просто другие обстоятельства. Uh, и последнее то, что вот uh, я вам говорил, uh, с, еще раз повторяюсь: беречь свои силы — это ваш главный главный ресурс. Нужно, uh, опять же, мы сейчас думаем, да, что, окей, okay, там два-три, там две-три недели, там наш президент американский вообще сказал, что на uh, Pesach, uh, там, пасху uh, uh, христианскую все будет уже окей, okay, но uh, опять же там, через пару дней все это, разумеется, поменялось а психологически и физически будет лучше, если вы будете рассчитывать свои силы намного дольше. А мне не кажется, как я сказал, да, что это до конца апреля вообще сильно поменяется, если не станет хуже, я не знаю, я не могу предвидеть, но если вы будете рассчитывать, рассчитывать на долгий период карантина, если он закончится раньше, я не думаю, что будет большим ударом для вас. Но если он закончится намного позже, чем вы, предполагаете и рассчитываете, вот тогда это может быть достаточно травматично. То есть, там взять дыхание как на марафон, да, вот в этом плане? Однозначно. Да? Вот это как раз так, к чему я проводил. Ребят, считайте, что у вас пятикилометровый марафон. Если вы сейчас не рассчитаете силы, вы упадете, как я упал, не пробежав даже двух километров. Сейчас, пока не поздно, рассчитывайте все свои силы, включая финансовые и все остальные. Ребят, ресурсы у вас не безграничны. У каждого знает свои ресурсы или, по крайней мере, Посидите вместе со взрослым, поговорите, какие ресурсы. И с, и с детьми тоже, у каждого свои ресурсы. Если мы говорим все-таки про, про войну с вирусом, да, что военные события, вы а, не забудете, на самом деле, победит как в эволюции. Знаете, кто выжил, на самом деле, в, в природной эволюции? Это не самый сильный физически, это не так. А те, кто приспособляется быстро. Если вы приспособитесь быстро к к современному к современной ситуации если вы будете более-менее минимально хотя бы как бы спать нормально да есть относительно нормально да как-то физически себя держать в в пределах разумного в балансе у вас есть реально хорошие шансы пройти даже если вы заболеете у вас есть шансы как бы все равно пройти это остаться живым и здоровым То есть, слушайте, война есть война если нет каких-то вот таких особых вопросов, я могу... А, как у нас со временем вообще, Марина? Мы с вами уже час в эфире. Ну, мы на пять минут позже начали. Я думаю, что минут 15-20 у нас еще есть. Мне кажется, что интерес не угасает. Во всяком случае, у нас никто не вышел из okay. участников. Да, я надеюсь, что вас не привязали а, изоляционной лентой. А, знаете, есть такой шуток там, самоизоляция, люди себя со изоляционной ленты привязывают, да. Я а, думаю, что это как раз тот интерес, который вот поможет организовать свой быт и свои взаимоотношения. Я очень надеюсь. Вы, вы правы, да, люди голосуют ногами, и это совершенно нормально, и еще более того, я по себе знаю, дом не останавливается, дети у вас, у кого они есть, рядом, или другие кто-то, дети, родители, жизнь продолжается, надо идти как бы... Кто-то может позвать и так далее. Без проблем. А, смотрите, еще очень интересно, что происходит сейчас. А, параллельно, это же все, все вещи параллельно происходят. А, есть сознательный и подсознательный страх смерти. А, когда мы видим про вирусы, особенно когда мы не видим. Это такой невидимый враг. Вы знаете, мне часть людей интересную вещь сказали. У меня есть пару человек, а, и есть и мои родственники, а, которые пережили а, Чернобыль. Реально, были совсем рядом. И у меня есть пару клиентов, которые не мало русскоязычных, но вот пару, которые были, которые выходцы из Украины и Беларуси, они сказали, что им сейчас немножко, вот это та вещь, которая поднимает с, со дна те вещи, которые уже мы спрессовали вниз. Они сказали, что сейчас им ситуация периодически напоминает ситуацию в Чернобыле. Когда начали говорить, что это опасно, но не видно врага, непонятно, как от этого уберечься. То есть, вроде бы говорят, как там, допустим, там, мыть а, все, там, чтобы радиоактивной пыли не было, все. но никто не знает точно, как это делать, никто не знает, как проверить. У каждого есть дозиметры. Алло? У кого-то микрофон. А, если можно, выключите микрофоны, пожалуйста, Катя. У кого-то включился микрофон? Спасибо. А -а -а -а то есть, невидимый враг, это еще больше пугает, потому что не знаешь, как с ним быть, и у нас, э, слушайте, у нас в Нью-Йорке, страшно было сказать, у нас жутко не хватает э, мест, э, где можно протестироваться. То есть, подавляющее большинство людей, мы просто не знаем, мы болеем или нет, да, то есть, понятиями. Это все активизирует страх смерти. Страх смерти сильнейшая вещь, слушайте. Это опять же из, из той области эволюционной психологии, без которой бы мы не выжили, если бы у нас не было страха смерти, мы бы давно-давно уже все исчезли. Так что это очень важная вещь, но когда он очень большой, он может принести как и плюсы, так и минусы. А, когда активизируется страх смерти, он приводит к, к тому, что а, а, мы осознаем, что жизнь все-таки конечна. Да, что, а, а, что это может а, в какой-то момент закончиться, и может даже достаточно скоро. И это, а, ну, а, большая, ну, как сказать, это достаточно большой страх, и что получается, я вам скажу. А, здесь очень важно, да, это а, осознать, но не впасть в панику. Я сейчас объясню, смотрите, а, как это работает обычно. С страх смерти будет тем выше. это очень интересно. А, немножко, а, чем меньше жизни в самой жизни Что это имеется в виду? Если на данный момент И в последнее достаточно время, годы Вам не очень нравится, как вы живете И вам очень много бы что хотелось изменить То когда возникает страх смерти то Он будет намного сильнее Если вы достаточно недовольны своей жизнью Если вы... Это очень интересный феномен если вы довольны жизнью, то это э, страх смерти часто будет намного меньше. То есть э, вывод, mm -hmm. да, жить, попробовать здесь и сейчас, да. но Опять же не забывать, что это тот баланс, mm -hmm. что мы э, хрупкие и достаточно э, уязвимы, да? а, Опять же, да, как я вам говорил, с точки зрения, вот, э, когда люди ведут машину, у нас есть вот этот вот старый механизм отрицания, да, что мы думаем, что «не, мы хорошие люди, с нами не должно случиться ничего плохого, не должно быть никаких аварий, да, мы хорошие, это нас не коснется». То есть, если все правильно делать, то э, ты не попадешь в аварию, ты не заболеешь. Э, я вам скажу честно, скорее всего, опять же, я не вирусолог, но, скорее всего, вирусу совершенно все равно. Вы богатый, бедный, довольный жизнью, недовольный, э, как вы видите из фактов, он может просто а, ко всем. И это становится, становится очень страшным, да, что, а, что вы можете умереть как бы в любой момент. Поэтому, а, смотрите, пока болезнь не наступила, а, опять же, бояться немножко важно, чтобы не потерять а, осознание конечности жизни, но все-таки... А, сбалансировать себя, чтобы не входить в панику, пока, пока нет для этих реальных причин. Мы идем дальше. Сейчас. Вы знаете, это уже, это уже часть следующего семинара, но потом мы об этом поговорим, да, что очень интересно. Есть большой шанс, что вот такого типа события, именно такого типа катастрофы, как сейчас происходит, может вызвать очень сильный пик а, разводов. Мы сейчас об этом говорить не будем. А, мы поговорим на, следующем, а, на следующей встрече. Но очень интересная вещь, а, что происходит сейчас. А, это не очень... Немножко изучалось учеными, что происходит, а, когда вот такие события катастрофичные происходят, массовые. Так что, может быть, мы об этом а, поговорим. А, сейчас, может быть, Мария, вы мне поможете основные, которые я не раскрыл, вопросы. Да, <таспорядок> слушая... э, спасибо, Алекс, а. большое. В принципе, вы ответили на многие вопросы, которые я предварительно присылала вот, из тех, что э, задавали наши участники семинаров мне вот при, приватной подготовке. Но часть э, вопросов все-таки мы обсудим. Мне хотелось бы из нашего чата вот здесь вот, несколько комментариев э, прочитать. А, ну во-первых, во здесь действительно вот, я читаю подтверждение тому вот Юля пишет, что э, же самое, кажется, что все время нервничаю, столько сейчас возможностей, вебинара, онлайн-курсы, а я ничего не успеваю. Ну вот это действительно многие между собой об этом говорят, уже обсуждают это. Вот. И, и вот по поводу а, того, как человек делает для себя какое-то время, пространство. Вот Елена пишет, муж пятый день лежит в кровати, смотрит телевизор. А мы за это время отдохнули. Вот человек нашел для себя такое место личное и дал возможность всем тоже вот как-то заниматься своими делами. А Скажи, ну, что это чей звук такой у нас? Алекс звук. А, у Алекса включен микрофон, но там какие-то... Скажите нам что-нибудь. А сейчас, а сейчас, конечно, нормально. <свечный> Ой-ой-ой, <фонарь> какое-то какое вибрато. Кто-то, даст со звуком. А, здесь вот Елена пишет о том, что а, наш шестой год гражданская война, и, наверное, уже никто ничего не боится. Ну, Алекс, вы ответите на этот вопрос, потому что лично мое мнение, что... Так, все-таки эта война отличается от другой, это действительно невидимый враг, враг неопределенный. Меня Я не слышно Алекс, не слышно, к сожалению. Как У жаль. У какой-то сбой с сигналом. Сбой с сигналом, да? сигналом. Именно с интернетом, да? Скорее всего, да, так как от него сигнал уже не идет совсем. Даже в Нью-Йорке бывает сбой с интернетом, вы представляете, а? А, Да, мне тоже многие об этом сейчас говорят. Очень большая нагрузка. Многие люди работают туда. выйти и зайти, может быть, снова. А, да, ну давай, давайте вопрос. Попробуй, Алекс, попробуйте, да. да, попробуйте, потому что есть как бы несколько вопросов. <с înge> Ничего страшного. Просто вот сегодняшний наш вебинар, он именно теме посвящен взаимоотношения родителей и детей, причем э, родителей и детей любого возраста. И вот я хотела бы еще, чтобы мы осветили вот эту вот тему взаимоотношения э, взрослых детей со своими более взрослыми родителями. Да, <к> да, может быть, вы напишите, Алекс, я не слышу, что вы сейчас сказали. Да. Мы а, не вот, обсудили, Марин, на самом деле, вот взаимоотношения с пожеланием. Да-да-да, это вот mm -hmm. обязательно я хотела, чтобы мы это обсудили. Но смотрите, если нам сейчас техническая возможность не позволят это сделать, вот в этом нашем вебинаре у нас будет через неделю, 6 апреля в 19 часов, продолжение наших встреч с Алексом. Мы хотели там поговорить о взаимоотношениях между супругами и поговорить о той ситуации, когда человек в карантине остался один. Но если мы да. не успели вот этот аспект охватить, мы обязательно к нему вернемся. Я ребят, меня сейчас слышно? Отлично. Вот. вас слышно, да. Мы готовы еще минут на 10 остаться? И вот да, да, у меня нормально, да, я освободил время специально. Замечательно, да. да. А, вот по поводу вот этого невидимого врага, да, то есть как бы мы не переживали, у нас и гражданская война, и голод 90-х, и какие-то сложности, но это действительно ситуация, вот на мой взгляд, сопоставимая действительно с Чернобылем, когда враг не невидим. Угу. А, Алекс, мы не обсудили ситуацию, взрослых детей и их более взрослых родителей. Пожилых, да, да про... Значит, вот есть вопрос, сейчас я Стоять его там. зачитаю. Да. А... А сейчас, секундочку. Вот. Мои родители отказываются соблюдать карантин, несмотря на то, что мы все покупаем и привозим им, они хотят сами ходить по магазинам, по аптекам, говорят, что это прогулки, они к ним привыкли. Не слушают никаких объяснений, а когда я звоню, отец мне говорит, если ты опять про карантин, я положу трубку. Что мне делать? Конфликтовать или смириться? Uh -huh. uh, ну, знаете, я улыбаюсь, но это больше саркастическая улыбка uh, в этом смысле. Uh, Спорше рядом, я вижу это здесь, uh, как минимум среди русскоязычных родителей, и не только русскоязычных родителей, а не клиенты, говорят даже среди тех родителей, а из тех стран, где не было доверия вообще правительству, да, то есть каких-то пунктарных как стран и так далее, неважно, важно там вот... Uh, uh, с Ближнего Востока, там, с Пакистана, все очень похоже. Маленькие 5 копеек – одна из причин, почему это происходит, потому что вот этот вот механизм отрицания, он, естественно, выработался у людей, которые прожили большую часть в бывшем Советском Союзе, когда то, что говорило правительство, невозможно было доверять, нужно было надеяться на себя, и чтобы пройти какие-то вещи, нужно было просто отрицать или минимизировать страх, иначе люди впадали в панику. То есть там обычно у этих людей будут две крайности, да, или э, полная паника, ой, мы все умрем, это кошмар, или второе отрицание, это все фигня, правительство специально нагнетает, э, они просто делят, как это мне что-то сказали здесь, распиливают э, бабло, вот такой типа, а мы все... Или как... делят мир, да? да мир, а, а мы, мы как делим. лохи все наблюдаем, вот это вот я пора слышал уже. Вот это вот как бы две крайности. Опять же, золотая середина где-то посередине. Мы опять же идем обратно к тому же. У вас лимитированы ресурсы. Если на вас сидят еще сидит своя семья и свои дети, и у вас не остается времени, чтобы сейчас потратить их на родителей, я скажу достаточно жесткие вещи, но это мы сейчас на войне. Вы знаете, опять же, это очень жестко говорить в госпиталях вы слышали, да, что происходило в Италии и я боюсь, что происходит в Нью-Йорке, когда вентиляционных аппаратов мало, а клиентов много. Я говорю страшные вещи, но но я надеюсь, что это не до, не до такой степени, что мы говорим про выжить-не выжить, но хотя я думаю, что в какой-то мере это так. У вас нет возможности бросить все силы или очень много сил на родителей, которые отрицают опасность. Вы что делаете, вам нужно сделать так, чтобы это было безопаснее для вашей семьи. Я скажу, мне как-то говорили, а что делать, если, допустим, моя мама продолжает приходить ко мне домой, а встречаться? Был такой вопрос а, да. с предложением помощи, с да. потребностью помочь. Да. Ребят, они на самом деле, это же, в этом весь и ужас вообще с нашими семьями, что они реально искренне, любя нас, могут искренне, любя нас, убить. Совершенно не осознавая, в этом весь ужас и трагедия. Понимаете, это трагедия вообще очень многих людей. И если мы их отталкиваем, то это обида, это как раз вчера у меня была новая клиентка, она жутко обижается на своих взрослых детей, которые не хотят с ней общаться, потому что она очень давит на них, чтобы они приходили и так далее. И нет много понимания. Значит, да, опять же, если ваша задача сейчас – выжить, пережить эту, э, эту катастрофу, и чтобы ваша семья осталась живой и здоровой, с другой стороны, чтобы вы случайно, не зная того, не заразили своих родителей, значит, вы от себя делаете так, что вы, как бы, ну, реально э, э, ставите границу э, достаточно жесткую. У вас нет больших вариантов, ребят, э, то есть здесь не получится. Понятно, что вначале вам нужно попытаться объяснить, что, э, как это опасно, там, может быть, ассоциация с у каждого своя ассоциация да, что-то или попробовать чтобы знаете обычно если там если оба родителя какой-то из родителей более часто бывает помягче и по да использовать силы этого родителя чтобы этот родитель попытался второго родителя убедить или, же, союзником да? да да да вам нужны вот здесь реально нужны союзники или опять же делегировать Ваши э, обязанности, как я говорю, не только на э, этих, тьютер, э, этих репетиторов, но и если у вас есть еще родственники, которые да, понимают, попробуйте, чтобы они тоже могли как-то позвонить или поговорить. Часто бывает, что своих родителей не, не слушают, а какую-то тетю Симу или дядю, дядю Ицхака они могут послушать, если те э, достаточно разумно будут говорить. Опять же... Я не могу вам назвать всех вариантов. Сложная вещь. Очень часто у вас ничего не получится. Опять же, ресурсы, ресурсы, ресурсы свои рассчитайте правильно. Все, Алекс, вы... извини. Я думаю, что основная проблема в том, что э, у поколения вот, советского не привита ценность собственной жизни. И поэтому нужно разговор сто, э, строить с другой точки зрения. Что чем э, быстрее каждый окажется в изоляции дома и будет, перейдет на онлайн-общение, тем быстрее это все закончится. Вот это более понятно людям, чем вы нас не заразите или не приходите, чтобы остаться живыми. Нужно разговаривать с точки зрения конца этой ситуации. О, Потому что да. старшее, старшее поколение говорит, мы уже пожили, нам уже больше не надо. Но то, что происходит, это передача этой заразы. И единственный способ ее прекратить, это попросить их остаться дома. А вот то, что это прекратится, это... Перспектива ближайшего будущего. Это больше людям понятно, чем цена собственной жизни. Ребят, как... совершенно правильно, Ирина. А, любой... Если можно, я тоже свои пять лет. Да. А, пожалуйста, Ира. А, Меня зовут Наталья, я из города Краснодара. Uh -huh. Это, Это Россия, да? В том, а что Россия, я да? руководитель волонтерского центра uh -huh. в городе. Вот сейчас... Да, Россия, да. И мы сейчас ведем обзвон, обзваниваем все всех наших подопечных, которым больше 60 лет, и объясняем ситуацию. В Краснодаре, слава Богу, ситуация не такая патовая, у нас всего лишь 8 человек зараженных, но ну, рядом Москва, и все это вродит, ну и так быть. Так вот, мы сейчас обзваниваем и объясняем. И очень многие реагируют, что, ой, да мне что-то, мне осталось днем раньше, днем позже. И очень хорошо фраза, то, что вы же заражаете, вы же распространяете... Можете кого-то убить. Это очень хорошо, по-моему, вам говорится. Спасибо большое, спасибо, у вас, к сожалению, в конце плыл звук, но смысл э, в том, что ценность собственной жизни может быть меньше, чем опасность заразить других, да, вот это вот, убедить да. в этом. И вот то, что сказал Алекс, я хочу, вот это для меня тоже очень важный такой момент, э, найти лидера общественного мнения в своей семье, иногда действительно, вот напрямую э, родители плохо слушают своих детей, даже взрослых, а вот кто-то авторитетный может вот здесь повлиять в этой ситуации. Спасибо. Опять же, ребят, вот то, что мы сейчас делаем, мы сейчас набрасываем, то есть вы получаете, мы все получаем набор оружия, что-то сработает, что-то не сработает, и родители, они же не все одинаковые, поэтому пробуйте, пробуйте все, все оружие доступное, чтобы у вас было в запасе, как я сказал, это не это непредсказуемо, я, я понимаю прекрасно все эти трудности, там же еще другая проблема, если родители живут вместе с вами, это же возникает вообще, а, я не хочу туда сильно лезть, я не знаю, сколько для многих это актуально, но это вообще другая динамика. А, актуально? Каждый... вот э, Есть вопрос даже вот такого рода. А, у меня проблема в том, что мама слишком много смотрит и слушает, Малоприятные новости о развитии ситуации, и вообще у нее есть тенденция смотреть всякие негативные истории. И вот если живут вместе, то, наверное, вот это тоже сложность. А вот да. Как да. быть в этой ситуации, это вопрос. То есть, я должен был добавить, когда там написал, в кавычках, как не убить своих детей, так же, как не убить своих родителей, да? Или не быть убитыми ими. Или быть, да, да, да. Вы, вы понимаете, да? Это не только родительская вещь, да, смотреть сплошное негативо. Сейчас вот я до нашей встречи говорил с несколькими клиентами, говорят, ну, как не смотреть, я на любой веб-сайт захожу, даже нейтральный. Все, что выскакивает, COVID-19, и все, все негативно, столько-то умерло в Нью-Йорке там или в Штатах и так далее. А, вы правы, да, то есть многих людей, когда такая ситуация, а, их а, сбрасывается уже же а, смотреть негативные а, вещи. Самое интересное, вы знаете, что побочный эффект, что негативные эти вещи также успокаивают, да, почему тяга к негативным а, новостям намного больше, чем к позитивным, да, вы никогда не думали, почему в основном показывают негативные новости вообще всегда, Uh, успокаивает человека, который вот, воспринимает? Мозг. С одной стороны, да. Да, я скажу, почему. С одной стороны. Потому что, там опять же, этот старый механизм, uh, та вещь, о, это случилось не со мной, и uh, это реально успокаивает также. И с другой стороны, uh, ну, как сказать, немножко такие, знаете, нервы uh, накручивай, да, чтобы... Uh, еще, еще поинтересоваться этим, еще как бы себя успокоить, хотя это тоже часть будет тревожности. По поводу родителей, опять же, которые живут вместе в одном доме, не, не, не так много вы можете сделать, да? опять же, как вот со всеми, это же самая вещь, как с тремя школами, да, как можно все успеть. Да нет, никак не успеете. Постараться, когда есть время, просто вот реально сесть э, с родителями и просто попытаться объяснить ситуацию, как сейчас работает дома. И на самом деле кто-то должен взять на себя командирские э, функции. Кто в доме, ну, опять же, да, в обычное время мы это нехорошо работать, а сейчас кто в доме хозяин будет, за кем последнее слово. И если вы договариваетесь, что вот за последнее слово, допустим, за мной, то а, вот это вот будет последнее решение, что мы делаем так или мы не делаем так. Понятно, что вы не можете а, лимитировать то, что мама или папа смотрит, но попробовать лимитировать их влияние на вас. Может быть, они могут об этом говорить по телефону с кем-то другим, а не с вашими детьми, не с вами. Но, опять же, я прекрасно понимаю, что я могу говорить еще несколько часов, как это сделать, и а, очень многое, что не получится. Должны... А вот возможно на... такая ситуация, что человек специально нагнетает для того, чтобы его близкие успокоили. И вот таким образом э, вот этой... этой энергии... нагни... Ну, вы знаете, я, я на самом деле э, э, чаще всего меньше верю вот в таких дьявольских э, родителей. Даже, знаете, к, к сожалению, приходится иметь дело с теми, кто обижает детей. Я вам скажу, ну, 99, наверное, процентов э, родителей, которые даже обижают, бьют детей – Uh -huh. uh, они не хотят плохого детям, они искренне как бы любят их и думают, что они срываются, они не могут себе. То есть я не думаю, что это вот реально специально делается, чтобы вас успокоить. Просто люди не задумываются над своим поведением, идут по каким-то шаблонам, которые были приняты раньше uh, и которые могут не работать сейчас, uh, которые работали там при Чернобыльской uh, или там при войне другой uh, и продолжают следовать им же. Uh, то есть их просто нужно немножко остановить, то есть <laughs> немножко лечь на амбразуру и э, физически или морально попробовать остановить, потому что иначе вы, опять же, да, э, ваша семья под угрозой. Типа. Давайте вот еще один вопрос, он давайте тоже давайте. касается страха, и вот пусть он будет на сегодня последний. Есть один вопрос от мамы 11-летней девочки. Моя дочь 11 лет сказала, что боится, не отпускает меня ни на шаг, ходит за мной по квартире, и даже когда делает уроки, я должна сидеть рядом и спать. Она теперь ложится только со мной, не хочет идти в свою комнату. Мы с мужем успокаиваем, не знаю, может быть, нужна консультация психолога или врача. Такая ситуация, когда ребенок напуган ситуацией и даже не хочет уходить спать, спить с родителями 11 лет, как бы раньше этого Итак, не было. Я, я вам скажу, вот это краски, это очень известный вариант, называется регрессия. И не только у детей. Вы не представляете, сколько это у взрослых происходит. А это военные, я опять же повторяю, это ситуация. Я бы сейчас не придерживался вот этих жестких рамок. Нет, ты должна спать отдельно. Опять же, если это не касается того, что там кто-то заболел в семье, и чтобы не ложить, или это разрушает там как бы совершенно другие вещи, или там всего одна комната в квартире, я бы немножко отпустил бы ситуацию. Явно, да, скорее всего, не очень трудно диагностировать человека, когда я не вижу, когда с этим ребенком не общаюсь. Но, похоже, там очень повышенная тревожность. И чем больше сейчас будет ласки, обнималок, ну, вот, какие-то вещей, которые раньше не делали, спать а, у вас в кровати. Честно, я не думаю, что это отразится, а, знаете, как некоторые там думают, вот, если там моя дочь будет спать вместе там со мной в кровати, значит, она потом никогда не, не выйдет замуж там, или а, что-то у них может возникнуть там с папой или все. Ребят, это вот эти вот мысли нерациональные в этой ситуации очень часто возникают, это нормально, я очень много нормализирую сейчас очень много на это нормально, что это возникает, но это далеко не факт, что это в реальности так. А, Наоборот, чем больше будет а, близости а, с дочерью в этот момент, это ее успокоит и намного меньше вот эта посттравма а, отразится на ней а, дальше, потому что если сейчас продолжать жесткую политику, а, может возникнуть посттравматическое расстройство. Как долго, я не знаю, но оно запросто. У детей это очень-очень легко. Спасибо большое. Да. Спасибо. Пожалуйста. Я думаю, что мы все поблагодарим Алекса. У нас получилось вот уже час 25 минут, мы в эфире. Я думаю, что всем было очень полезно и очень интересно. И милости просим вас через неделю в 19 часов 6 апреля на следующую часть нашего вебинара «Одиннадцатая египетская казнь». Как нам пережить карантин. Спасибо могу. большое, Алекс. Да, спасибо я всем. Обещать, спасибо. Да, я не могу точно обещать, потому что вы видите, да, каждый день. У нас Нью-Йорк стал эпицентром мира, к сожалению. Да. больных. Это как раз буквально минута я скажу, там, я многих слышу, вот там у нас в других странах нет столько больных. Ребят, у нас тоже не было больных, пока не стали проверять. Пока не стали тестировать. Просто тестирование появилось. Поэтому, ребят, на самом деле, по мне, это накроет всех, или уже это накрыло, просто мы не знаем. А, я, я надеюсь, что 6 апреля я буду в нормальном здравии и самочувствии, то есть максимально. И, слушайте, жизнь продолжается у вас с наступающим а, пейсахом, который начнется, по-моему, 8 числа, да, то есть, не Да, забывайте. мы встречаемся еще перед пейсахом, да. Да, мы сейчас 6 так что еще раз а -а -а. поздравим вас всех с наступающим. Спасибо большое. Всем Спасибо. огромного здоровья. Берегите Спасибо себя, всем. берегите своих близких. Однозначно. Спасибо, Спасибо большое, я. Марин, попиши. Спасибо, Спасибо большое. Здорово. Спасибо всем. Спасибо.